Привет, с вами Белые Пушистые, и я даже не знаю как сказать, потому что у меня на канале без подписчиков. Я даже не думала, что когда-нибудь достигну такого числа подписчиков. И вообще, мой канал существует уже примерно 4 года, но серьезно я начала им заниматься только полтора года назад. И за эти полтора года хватит и длинный срок. Но все равно я все-таки добилась этого, и добилась я этого сама, и хочу поблагодарить в первую очередь вас, потому что вы всегда меня поддерживали. Даже несмотря на то, что у меня выходили видео, на которых набиралось больше дизлайков, чем лайков, я не отступала от своего, и я продолжаю, до сих пор продолжаю совершенствовать свой скилл рисования, и вообще продолжаю верить в себя, что у меня все получится. И также в этом видео я хочу поздравить мою подругу Мэри Кейт. У нее тоже 500 подписчиков на канале. И мы такие два счастливых человечка, которые буквально светятся от счастья. Я еще раз хочу поблагодарить всех вас. И особенные пожелания хочу выразить. В общем, эти три человека сыграли очень важную роль в моей жизни и в жизни моего канала. Ребята, если вы это смотрите, я очень вам благодарна. И все, что, все, чего я добилась, это все благодаря вам и моим подписчикам. Я надеюсь, мы с вами дойдем так и до тысячи подписчиков. Я очень на это надеюсь. А с вами была Белая Пушистая. Всем удачи, всем пока.